один из создателей права интеллектуальной собственности, основоположник, это был наш российский ученый, профессор Казанского университета Шершеневич Гавриэль Феликсович. Он всемирно известный ученый, и он сам еще в 19 веке заложил вот основы этой правовой охраны и с тех пор его вот почитаем мы как учителя. У него тоже в последующие годы школа права и интеллектуальной собственности в Казанском университете активно развивается. И у нас сейчас такой очень хороший, дружный коллектив, известный, в общем-то, на всю Россию. На юридическом факультете работают только два доктора наук по этой специальности. Защищаются кандидатские, есть магистранты аспиранты. Мы пообщались с организатором круглого стола, аспирантом кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского федерального университета Эмилем Васильевым. Он рассказал нам о сути своего доклада по деятельности онлайн-сервисов по продаже копий цифровых произведений, фильмов, игр, компьютерных программ. Я в своем докладе ставлю вопросы о проблемах размещения данных произведений, их использования, чем они отличаются от традиционных концепций, которые были заложены в 19 веке в законодательствах об интеллектуальной собственности стран Европы. В частности, вот как вспоминался Габриэль Феликсович Шишеневич, и как раз многие его положения, которые были в его работе, они актуальны до сих пор. Декларация об интеллектуальной собственности, принятой в 2000 году, говорится, что в 21 веке интеллектуальная собственность будет играть гораздо большую роль, чем за все тысячелетия до этого. Собственно, это время настало. Вот сейчас вот только что мы пили чай с конфетами, они представляют собой, в общем-то, художественные произведения. И даже есть судебное решение, когда торт признан объектом интеллектуальной собственности. Актуальность в организации встречи подтверждается научным интересом со стороны университетского сообщества. Во время круглого стола было заслушано 7 докладов. Среди тем аспекты монетизации творчества, цифрового искусства, а также использование контента в коммерческих целях. Илья Андреев, Ленардо Влетьяров, Универньюз.